Почему множество людей считают НЛО на Луне существующим? В космосе летает множество объектов. Власти про них почему-то молчат и не хотят про это говорить. Но есть тайна о том, что вы не знаете. Досмотрите этот видеосюжет до конца, ибо вы узнаете много чего интересного. Говорят, американцы не летали на Луну. Множество таких Интересная гипотеза была сделана учеными, но в то время не было возможности даже лететь и в космос. Но были сделаны огромные и неправильные выводы людей, которые считали, что космос — это только начало. Оказывается, множество людей считают, что космос не существует. Вокруг нас огромная оболочка, которая закрывает и прикрывает воздух. Но на самом деле никто не знает правдивость того, что реальность этого космоса скрывается не на Земле, а в небе. Посмотрите внимательно, что вообще происходит у нас на планете. Вы видели множество странных случаев, как самолеты просто-напросто останавливаются в воздухе, множество других интересных моментов, как яркие огни появляются, и это необъяснимо. Пропадают множество самолетов, как в Интонезии пропал один самолет. Говорят, он упал, но, судя от того, что происходит, никто не знает. Но я не знаю, дорогие друзья. Реальность того, что может произойти, мы видим с вами. Но как это изменить, никто не знает. Ответ очень простой. Во многих других случаях есть огромный и необычные вулканы. Они уходят под землю очень глубоко. В том направленности есть какая-то логическая цепочка. Люди считают, что это и первый шаг эпохи нового момента. Мы видели в Мексике, как НЛО яркие огни залетали прямо в кратеры вулкана. Но оттуда они вылетали не так часто, как залетали. Первая и необычная логика ученых взялась в Италии, когда они нашли в раскопках огромный череп человека. Он весил около тонны. Этот человек был гигант. Значит, получается, что на нашей планете или не на нашей жили здесь огромные титаны. Как объяснить те моменты, что скрывается и сейчас мы видим предков великанов, которые остались из-за генетических таких моментов. Но сегодня ученые и множество политиков хотят изменить этот ген. Но с каким путем мы столкнемся? Но давайте мы сейчас подумаем, почему идет все про космос. Все начиналось из-за космоса. В 1993 году на Землю упал необычный метеорит. В нем находились необычные генные модификации, которые принадлежали какой-то эпохе в космосе. Они взяли анализы и начали смотреть, что произойдет. И они ужаснулись, что эти моменты генетики начали скрещивать с ящерицами. И они ужаснулись, что... Это рептилоиды, которые живут даже и на Земле. Первый рептилоид был пойман в 1963 году в Нью-Йорке в магазине. Эти случаи были очень странные в то время. Но объяснить того, что все начиналось именно с космоса, очень странно. Все раньше еще началось. Города, которые стали появляться, люди заселили. Эти города, которые принадлежали тогда же Титанам, были множество сделанных раскопок, то, что уходили стелы, огромные врата, окна. Одним словом, Земля скрывает правду. Но как же объяснить то, что происходит на Земле? Все очень просто. У каждой стране есть специальные люди, которые вас отвлекают, то есть, происходят у нас необычные катаклизмы, когда происходят в каком-то месте необычные явления. Когда в Мексике проходились необычные землетрясения, то в том же Мексике происходил розыгрыш и праздник. Люди пытались переживать тот момент, который произошел. Но власти их отвлекали такими моментами неспроста но один парнишка решил узнать правдивость того что происходило в тот день оказывается под под этим названием землетрясением находилась подземная база а именно лаборатория которые проводились какие-то эксперименты и в тот момент как раз все и произошло не объяснить того, что происходило под землей, это было очень странно. Но на самом деле, друзья мои, под землей находилась база. И эта база как раз в тот момент, когда находились титаны, огромная шестикилометровая, можно сказать, база находилась под землей. Как они это нашли, никто не знает. Власти США в тот же час, когда узнали, что там находятся, выкупили, можно сказать, деньгами. Но в то время никто не думал, что произойдет еще одна необычная и очень опасная катаклизма. В тот день, когда в Нью-Йорк пришел минус 40, люди стали понимать, что Земля меняет свою позицию. Когда в Сибири было плюс 40, то в Нью-Йорке было минус 50. И это начиналось происходить постепенно. Сейчас мы видим огромную картину, что происходит. И это нельзя уже скрыть. Множество людей считали в тот день, что миру придет конец. И они были правы. Но времени всегда не хватает. Жадность всегда идет впереди, но люди задумываются о последствиях тогда, когда уже все произошло. Но подумайте сами, кому это выгодно, чтобы люди не знали реальность того, что происходит? И эта реальность будет постепенно поглощать вашу жадность о том, что происходит на Земле. НЛО виноваты? Может, виноваты люди, которые сделали с нашей планеты, с живой момент истины. Я думаю, вам понятно о том, что будет происходить дальше. Спасибо за внимание. До новых встреч.